есть люди, которые живут по правилам. Я уже миллион раз говорила о том, что у каждого свои правила. Естественно, и они же живут по своим правилам. Но они в свою секту, как я говорю, секта имени меня, агитируют других людей. Одно дело, когда человек рассказывает о своем мировоззрении, собственно говоря, весь канал про это, а совсем другое, когда он следит, чтобы ты выполнил то, что я тебе сказала. И, э, как я метафорично говорила одному из клиентов, вы понимаете, э, ваша жена еще только собиралась спукнуть, а вы уже горшок принесли. Он говорит, ну, так-то да. То есть только у партнера возникает идея какого-то желания, муж говорит, да, вот тебе, вот это, вот это, все, на, давай делаем. Она женщина, она уже давно передумала, а уже колесо запущено. И по мне даже видно, что тут два момента. С одной стороны, ей неудобно, а с другой стороны, она злится на этого человека, потому что она не знает, как ему объяснить, что так не надо делать. Так вот, оказывается, со святыми людьми жить невозможно. И Христос тому подтверждение. А почему невозможно? Казалось бы, это же святые люди. Дело в том, что рядом со святыми людьми мы себя чувствуем, как обычно, грешными простыми людьми. «Кто без греха, пусть первый кинет в меня камень». И тогда <coughs> святого человека проще убить, а потом на него молиться. В современной интерпретации можно развестись, можно бросить и тому подобного рода вещи. Дело в том, что с такими людьми, которые делают все правильно, и при этом они, даже если они не учат других людей, их житие, оно откладывает отпечаток на других людей. То есть они начинают тихо ненавидеть их. Святых, понятное дело, что в кавычках, я понимаю, что сейчас, если мы приведем пример Христа, не сочтите, что я сейчас говорю про веру, а я говорю про конкретного человека, причем конкретно земной человек, человек, который врывается в святое место, так называемое, да, и, разбрасывая все, говорит известные слова. Человек, который рассказывает, что так нельзя, так можно и так далее. Да? И, собственно говоря, именно это и сделали люди. Потому что они рядом с таким человеком они чувствовали себя ущербными. То есть ты тот человек, который мне показал, что я никто, я плохой, а я не хочу быть плохим. И, соответственно, я хочу быть хорошим, но рядом с тобой я не могу этого сделать. И в данной интерпретации сегодняшний день, оставим Христа в покое, да, это как раз-таки те женщины, которые все желания выполняют мужские. Те мужчины, которые пытаются выполнить все желания женские и так далее. То есть это те люди, которые на самом деле очень узкомыслят. Вот здесь точно мы оставили Христа в покое, потому что здесь уже мы перешли к земным людям. И тогда большая часть таких людей, они остаются в одиночестве именно по тому, что я и сказала, со святыми людьми жить невозможно. То есть живи ты со своими правилами. Иногда это бывают даже чиновники, военные, как раз-таки верующие тоже многие, которые не в вере, а в ритуалах. Вот. Как раз-таки это те люди, которые стараются найти какие-то определенные правила и тому подобного рода вещи. И как только они начинают заставлять других людей жить по этим правилам, начинаются мучения. А сказать, что давайте прекратить жить по правилам, было бы странно, потому что элементарная вещь. У нас очень много социальных договоров так называемых. Можно их называть правилами, можно что-то еще. И знаете, один такой простой самый социальный договор – это цвета у радуги. Оказывается, в Европе 6 цветов радуги, потому что они не различают голубой и синий. А в России семь цветов радуги, а в Африке всего два – светлые и темные. А вот это так называемые социальные договоры. А вот когда мы начнем понимать, что мои правила это мои правила, и для меня они правильные, а другой человек, может быть другой и позволять ему э, жить так как он хочет да э, если мы вместе то скорее всего большая часть наших правил она общая то есть на самом деле э, нюансы не такие значительные э, у кого-то очень большой бой идет за цвет обоев. У кого-то огромные бои идут за то, как ребенка воспитывать. У кого-то огромные бои идут за то, что прекратить за меня все решать, что мне делать. Да? И тому подобного рода вещи. То есть действительно, как правило, нам люди высказывают, чего они хотят. И вот эта вот святость, есть хорошая фраза у меня, я ее, правда, послушала, нимб притуши. То есть человеку очень хочется вместо своей жизни пожить жизнь другого человека. И тогда я тебя сделаю инвалидом. Правда же удивительно? Почему инвалидом? Человек с ограниченными возможностями называется инвалидом. И тогда ты не имеешь права вот этого, вот этого и вот этого. Это все фигня, давай вот так делать. И тогда любому человеку, это даже подросткам не нравится И они конфликтуют с родителями, а взрослым людям Как только я начинаю жить свою жизнь Я начинаю другим позволять жить другую жизнь Христос, он действительно пришел на землю для нас Он и жил для нас все это время Он и для нас умер, не только жил это его задача была. И как я часто говорю, последний святой человек у нас на земле был 2000 лет назад. И действительно его хватило ненадолго. А зачем люди это делают? Тем более никаких нимбов над ними нет. А памятник при жизни, если вам так хочется, возьмите и поставьте его даже в своей квартире. Не обязательно где-нибудь на улице, если так уж велико ваше желание увыковечиться, А на самом деле, каждый человек – это индивидуум. Каждый человек – это личность. Каждый человек представляет из себя нечто. И это очень здорово – научиться видеть хорошее в других людях. Исправлять недостатки – это каждый может. А вот увидеть хорошее – и поверьте, с такими людьми, которые видят ваше хорошее, жить гораздо интереснее и гораздо приятнее. Как сказал мне один клиент, а что я плохо сказал? Вот у тебя суп не соленый. Я говорю, вы сказали ее недостаток. Я говорю, как часто она не досаливает суп? Ну, не так часто. Не, ну я же хотел, чтобы в следующий раз было лучше. И... А хочется ли ей? В следующий раз делать тебе лучше. Так что притушите нимб, если ваши отношения еще сохранились. А если уже нет, попробуйте быть человеком. Это сложно. Но где-то здесь есть видео, как быть идеальным человеком. Что значит идеальный человек? Потому что человек это чуть-чуть сложнее, чем Бог. Да, впрочем, кто его знает, кто такой Бог? Мы же не были там. И кто такой святой человек, тоже неясно. Как говорила одна моя однокурсница, я не святая, я живая. Может, действительно, святые люди все умерли.